Нужно помнить, что трезвость это не только когда я не пью, не курю. А трезвость это когда я не допускаю до своей головы информацию, какую? Пей по чуть-чуть, яд по чуть-чуть полезен. Вот это самое главное, что нужно сделать сегодня: не допускать до своей головы такую информацию, чтобы вы поняли, что эффект Победа в этой войне зависит, внимание, не от президента, а от каждого из нас лично. Я хочу привести пример. Вот эту табличку. Запишите. Значит, внимание. 1918 год. Россия проживала 180 миллионов человек. Индия. 360 миллионов человек. Китай. 360 миллионов человек. 2013 год. Россия. 143. Индия. Миллиард двести. Китай. Ми никто не знает, сколько народу живет в Китае. Точную цифру никто не знает. Почему? Потому что, внимание, у нас за каждого второго ребенка дают чего? премию, а там штраф. Итак, то, что известно, это 1 миллиард 300 тысяч человек. Посмотрите, сто лет назад, почти 100 лет назад, нас было 180, их было в два раза больше. Сегодня нас меньше, чем было 100 лет назад, а их больше, чем нас в 10 раз. Чтобы это произошло, должны быть причины. Причин, конечно же, много всяких разных, но причины есть основные и второстепенные. И вот среди основных причин Употребление наркотиков. Внимание, записывайте, да? Алкоголь. Это главная причина. Потребление алкоголя в России мы сказали сколько? Никто не знает, сколько народу в Китае, никто не знает, сколько в России пьют. Что-то около 20 литров чистого спирта на человека в год. Потребление алкоголя в Индии. Внимание. В некоторых штатах сухой закон. В некоторых штатах сухой закон. Если в некоторых штатах сухой закон, в соседнем штате могут 20 литров пить? Нет. Нет. В среднем по Индии чуть больше 1 литра на человека в год. Чуть больше, в среднем по Индии. Потребление алкоголя в Китае, помните сколько? Мы ролик смотрели. Да, 0,50, большой получился. Пол-литра на человека в год. Делайте выводы. И поэтому смотрите, я к чему начал разговор об Индии? Дело в том, что выход, выход для нашей страны, он возможен только в таком же варианте, как это произошло с Индией сто лет назад. Индия это английская колония. Вы это проходили по истории, нет? Англичане полностью владели экономикой Индии. Индийцы жили бедно. В Индии появился некто Махатма Ганди. Это, знаете, такой... Ну, Невзрачного вида мужичок, он обратился к индийцам, к 360 миллионам соотечественников. Я не знаю, как это сто лет назад он сделал без телевизора. Он обратился к индийцам с вопросом, ребята, вам нравится жить, как вы живете? Те говорят, нет. Как нам может понравиться на каждом углу красный. Он говорит, как нам может понравиться, у нас англичане полностью владеют всей экономикой. Мы должны что-то делать. А что делать? Что мы можем сделать, говорят индийцы? Махатма Ганди говорит, мы должны с вами, каждый из нас, должен принять решение. Какое решение? Ничего. Тогда не пили, сейчас там не пили. Ничего не покупать у оккупантов, у колонизаторов. Они приняли такое решение, каждый индиец принял такое решение. Это называлось в Индии, запишите, пожалуйста, как это называлось, сатья-граха. Это не невзаимодействия. Каждый индиец принял решение, во-первых, говорит Махатма, ничего не покупать. Сам Махатма Ганди первый сел за ткатский станок и начал ткать себе одежду. Те, кто были позажиточнее... То, что было куплено в прок, выносили товары, купленные прок, и сжигали на площадях английские товары. Второй этап, говорит Махатма Ганди, мы должны перестать устраиваться к ним на работу. И в конечном счете, говорит Махатма, должно сложиться впечатление у нас с вами, у жителей Индии, что англичан в Индии нету. Им удалось добиться этого эффекта, когда приехал наследный принц в гости, его никто не вышел встречать. И вот англичане, они сначала посмеивались, а потом были вынуждены через несколько лет уехать из Индии. Так Индия без единого выстрела стала свободной страной. Когда каждый житель принял решение ничего не покупать. Поэтому если вы хотите, чтобы выжили ваши родители от этих красных-белых ларьков, если вы хотите жить в трезвой стране со своими, со своими жителями, а не с иностранцами, то наша с вами задача сегодня, единственное, что мы можем сделать, это принять такое решение, ничего не покупать, а для этого обрести трезвость не только в химическом смысле не поглощать яды, но беречь свое сознание от чепухи, которая туда проникает. А для этого нужна трезвость как здравая рассудительность, и свобода от иллюзий и самообмана.